Потом там даже у нас будет институт, который войдет в состав университета. И который мы, будет готовить специалистов для конечно, технологии Конечно, на проектирование, строительство, эксплуатацию, на весь комплекс, на весь жизненный цикл технологии. При этом ясно, что надо для той зоны делать климатическое. И даже учить там студентов на английском языке, они говорят по-русски.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 Мы не шоумены, а я не Илон Маск, я инженер, а не шоумен, так? И а, есть еще второй участок земли, который уже около двухсот гектаров, это два квадратных километра, это, ну, примерно Монако по территории. Чтобы понимать, эта земля стоит только вот этот участок. По тем рыночным ценам, которые есть сейчас в мире, в том числе на той территории, да, это полтора миллиона долларов. Нам эту землю дали в Чтобы мы там начали строительство, и это проектные работы ведутся уже применительно к ним. Показали высокоскоростной скавы скорость 500 км в час, с перспективой мы до 600 поднимем сейчас, да? И показали гиперю, где скорость будет 1200 км в час, 1250 км в час.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 Уже сделан и личный кабинет, и вся работа для того, чтобы это э, производилось э, э, без проблем. Да? Мы дадим время на, на обдумание месяц, то есть, чтобы не принимали э, решение сгоряча. Целый месяц будет на обдумание, и э, заявки это будет сразу ему надавать, и на то, и на другое, либо отказаться от того от другого.